Всем привет, давно не виделись, здесь, наверное, уже нету тех, кто меня помнит, но я напомню, меня зовут Алина, та самая Ава Черри. ну, вы знаете, да? Ну, кто-то помнит, кто-то нет. Ну и, наконец-то, я вернулась. меня на канале не было очень-очень-очень-очень давно. Ну, учеба, и, ну, и все-таки я болела, как вы по прошлому видео поняли. Потому что обычно такие видео редко снимаю, потому что либо я болею. Либо мне просто не хочется озвучивать. Но наконец-то я вылечилась, я уже хожу в школу. Поэтому сегодня я вам покажу выигрышную внешность в конкурсе мод. Как мы знаем, что побеждают там только те, у кого только такая внешность. Ну и, конечно, еще покажу конкретные вещи, которые нравятся всем. Ну и проголосуют за вас. У 50%... То, что вы выиграете и 50 процентов то что вы не выиграете но вы не займете миллионное место как это обычно бывает конкретно у меня там 11 там 11 тысяч там миллионная там короче какие есть вообще ну вы займете от тысячного до первого первого места у меня было, я эту внешность пробовала, Вы можете просто сохранить ее на персонаже, потом просто заходить все. Но перед этим вам нужно создать нового персонажа, чтобы не переделывать своего. Просто заходить и все. Ну, я вам эту внешность, конечно же, покажу. Озвучивать я не буду. Как мы знаем, в Авакине в конкурсе мод выигрывают странные личности. Довольно-таки помните видео, подборка из ТикТока. Да, там было видео, где выиграла, там какая-то нубка с юбкой просто, да, у него на ней ничего не одета, кроме лифчика, и как, то есть, ну, персонажи вот делаются начале, когда заходишь туда, там она так и осталась, просто одела какую-то юбку, и она на первом месте, блин, я не понимаю этого просто, ты тут типа старался, делал, делал, а тут бац, какая-то нубка выиграла вообще. Поэтому я вам эту внешность сегодня покажу. Не гарантирую, не гарантирую, что вы займете от 10 до 1 -го места. Говорю сразу, чтобы вы не писали. Говорю громко, специально, чтобы вы меня услышали. Алло. Не гарантировано, не гарантировано. Ну и перед этим, как я вам ее покажу, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну и мы начинаем. Итак, заходим сейчас на любой вообще вообще любой конкурс, ну который вам собственно нравится. Мне понравился вот этот вот первый, что много в моде. Тут хотите платно или бесплатно, но в золотом дают больше денег. Поэтому вот сейчас я вам ее собственно покажу. Надеваю прическу. Я надеваю прически, которые выглядят нормально. То есть не вот эти вот всякие там а, пучки неаккуратные, вот это вот все там какие-нибудь парики такие большие. Знаете, вот эту, эту прическу в форме губ, что ли, там щелкать большой. Ну и сейчас я вам покажу, собственно, эту внешность. Так, наша внешность готова, и давайте сравним внешности других девочек, что у них почти одинаково здесь. Ну то есть, ну черты лица, вот это вот все, и на первом месте как раз эта внешность, про которую я вам и говорила. То есть можно подкорректировать ее, конечно, но по вашему желанию. То есть я не хочу, чтобы у меня были Губы, как у жены депутата, так что я их маленько уменьшила и голу маленько прибавила, да. Ну вот, и вы смотрите, они здесь все, почти все просто одинаковые, почти все. И на десятом месте, на десятом, да. Ну вот, короче, даже у мужчин, даже такая внешность. Ну, то есть, она у них у всех одинаковая. Сравнивать здесь только по внешности, видимо. Ну, типа, конкурс мод. Там должны по образу, не по внешности. Нет. Ну, ладно. То есть, у них у всех тут все одинаково. Надеюсь, это видео было для вас информативным и полезным. Надеюсь, что вы выиграете наконец-то и получите этот золотой значок. Лично я пытаюсь его получить и да уже год у меня все никак не получается Но эта внешность, когда я ее увидела Когда узнала, как ее сделать Дала мне надежды Потому что я с ней заняла где-то тысячное место в, в прошлом месяце Это было. Я в конкурсах сейчас практически не участвую Ну и сейчас я ради видео поучаствую ну, То есть у меня как и остался 20 уровень Так у меня все на этом уровне закончились. Ну и, собственно, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.